Здравствуйте. Меня зовут Шадрин Александр Александрович. Я директор клиники доктор Сам. И сегодня я вам расскажу, как происходит процедура очищения в нашей клинике. И не секрет, что очищение является основой здоровья, долголетия и молодости. Это самая лучшая процедура, которая помогает быть всегда молодым. И если организм человека чист, то он чувствует себя прекрасно. У него много энергии, много сил, хорошее настроение. И очень хорошо работает головной мозг, работает мышление наше. Поэтому организм очень важно чистить. И самой лучшей процедурой, которая помогает в этом, является процедура гидроколонотерапии. В первую очередь хочу сказать вам о том, что эта процедура абсолютно безопасна. Например, существует миф, что с помощью терапии можно вымыть микрофлору кишечника. Данное утверждение, данное мнение не имеет под собой никакого основания, потому что микрофлора находится в слизистой кишечнике, и вымыть ее чисто механически это надо будет очень сильно постараться. С учетом того, что эта процедура проводится очень бережно, и вода поступает очень мягко, кстати, это именно отличает ее от клизмы, то э, в данном случае можно быть смело, э, можно смело э, рассчитывать на то, что микрофлора она будет в порядке, что с ней будет все хорошо. Во всяком случае, за 20 лет использования этой процедуры мы не видели ни одного случая, чтобы у нас нарушалась микрофлора. А провели мы уже за это время больше 10 тысяч процедур. И опять же, про безопасность. Процедура проводится с помощью ректоскопов. Сейчас я покажу вам ректоскопы. Ректоскопы. Замочены и находятся в растворе, специальном растворе, который обеспечивает их полную дезинфекцию. То есть устраняет любые микробы, которые могли бы навредить организму. Именно в этом растворе они хранятся. И сейчас я вам покажу этот как он выглядит. Вот этот аркеоскоп вводится в прямую кишку и... Далее к нему подсоединяются две трубки. Палочка, которая помогала ему войти, удаляется. Кстати, сам ввод он достаточно комфортен, потому что используется много вазелина. И если вводить ректоскоп под определенным углом, то, собственно, введение его доставляет минимальный какой-то дискомфорт. Далее к нему присоединяются две трубочки, я вам продемонстрирую это. По одной будет вода входить, по другой вода будет выходить ну и давайте сейчас собственно переместимся к прибору для того чтобы уже демонстрировать это более наглядно Итак, вот эта трубочка по которой вода поступать будет в кишечник она подсоединяется туда где собственно положено и вторая более с большим диаметром она подсоединяется ко второй части и вот вода будет Через одну трубку входить, через другую трубку она будет выходить. Сейчас я вам продемонстрирую, как вообще работает этот прибор и продемонстрирую принцип мониторного контроля этой процедуры, который делает эту процедуру более безопасной, более комфортной и, собственно, обеспечивает физиологичность этого процесса. Теперь про прибор. Прибор обеспечивает мониторное наблюдение, то есть постоянное наблюдение за тем, что происходит в кишечнике во время процедуры. И вот таким образом он выглядит. Клея Борта. Это американский прибор. И э, этот прибор очень надежен. Он показал при нашем многолетнем его использовании свою надежность. Насколько э, он работает хорошо. И вот э, как видите, здесь есть такая приборная доска. И нас в первую очередь интересует вот этот показатель. Это показатель давления, это барометр, и он показывает, какое давление в кишечнике во время процедуры. Как видите, то есть он имеет разные сектора, окрашенные в разные цвета, и зеленый сектор говорит о том, что это зона комфортного давления. Желтый это уже дискомфорт, и красный это уже опасность. Так вот, Почему мониторное очищение? Потому что мы в процессе процедуры контролируем давление. И врач смотрит на вот этот показатель, смотрит на эту стрелку. И если стрелка начинает идти к желтой зоне, подниматься, он, его задача вовремя сбросить это давление и тем самым э, обеспечить комфортное прохождение пациентам процедуры. И если это сделается вовремя, тогда... Пациент чувствует себя хорошо, комфортно, все происходит физиологично и э, безопасно. Теперь о том, как выглядит эта процедура для пациента. То есть пациент, человек, заходит, ему выдаются вот такие трусы. Он надевает трусы. В этих трусах есть отверстие, которое позволяет именно локально, Вводить, то есть э, обозревать врачу ту самую зону, в которой он будет вводить, то есть это область аноса. Все остальное прикрыто, что обеспечивать комфорт. И, соответственно, через это отверстие будет вводиться затем ректоскоп. Пациент принимает положение на кушетке. Вначале положение на левом боку, где, собственно, э, ректоскоп вводится. И далее принимает положение горизонтально. То есть он ложится на спину, и уже то есть, есть подушка под головой. И э, процедура уже проходит в положении лежа на спине. Соответственно, есть возможность расслабиться, можно спать. Если вы, например, не выспались, можно спать, отдыхать. И этот процесс уже обеспечивается пассивным. Врач уже... Приводит э, воду э, непосредственно в организм и э, через другую трубку сбрасывает эту воду тогда, когда давление повышается. Как видите, процедура проходит достаточно комфортно, бояться здесь ничего не надо. И когда вы придете на прием, э, во время процедуры обязательно общайтесь с врачом. Если возникают любые какие-то дискомфортные явления, они могут тоже быть. И это норма при первых процедурах, то есть может быть какой-то дискомфорт, потому что есть воздушные пробки, и для того, чтобы проходить воздушные пробки, ну, то есть организм начинает немножко как бы рассказывать об этом, проявлять какой-то дискомфорт. Но когда только это, во-первых, происходит очень кратковременно. Когда пробки прошли, то все, то есть человеку уже становится хорошо, комфортно и, собственно, никакого дискомфорта уже не будет. Вот. Поэтому приглашаю вас на эти процедуры. Здесь нет ничего страшного, то есть бояться этого никакой необходимости, никаких причин нет. Все проходит хорошо, комфортно и в конце дает очень хороший оздоровительный, омолаживающий эффект и э, процедура очень эффективна в плане быстрой коррекции веса, причем именно в проблемных зонах, именно в области живота. Поэтому ждем вас и вы можете всегда в любой момент времени проконсультироваться с нами, задать вопросы, э, написать нам э, личные сообщения, что вас собственно, беспокоит, что смущает, и со всем, что смущает, мы с вами разберемся, чтобы убрать это, и вы беспрепятственно смогли бы пройти эту очень полезную процедуру. До встречи в клинике Доктор Сан.